Сегодня поступило заявление обращения, но редко проводим деревенские собрания, но сегодня такой случай выпал. Заявление, заявление обращения. Деревенский совет поселка Потеряевка от почетного члена общины Лапкина Игнатия Тихоновича. Прошу срочно провести общее собрание поселка Потеряевка ввиду грубейшего нарушения устава деревни. Даже на самое самый корот... 11 пункт устава деревенской общины. Даже на самое короткое время отъезжающим просить освященника совета, благословения на путь, не самовластвовать, без советия и непослушания. Вот два коня в колеснице, несущиеся в адскую пропасть. 12. Если человек не придет на общее деревенское собрание или уйдет во время его проведения, будучи оповещен о повестке собрания, собрание все равно состоится как законное. Тринадцатое. Не подчиняющийся уставу всему предупреждается и после трех грубых дерзких нарушений исключается. 28. Пункт. Под страхом анафемы отлучая, отлучение запрещается жаловаться мирским властям, писать жалобы на жителей деревни, сексотничать, сотрудничать с врагами, быть наушником. Любой спор все решать здесь, на законном собрании, после беседы со священником. И только после обсуждения на собрании может получить добро на суд у внешних. Один из членов общины умышленно нарушает указанные выше пункты уставы деревни. Псалом 104 4 -й стих. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайна кривещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Поводом послужило к тому, что тот случай, что вчера приезжали люди и были у, в доме у Пащенко Владимира. Позавчера? Позавчера, Позавчера. Позавчера. был воскрес... воскресный день. Сколько там было? Пять человек? Я не присутствовал, не знаю. Кто, можно, Четыре. Четыре. Четыре. Четыре человека. Скажите, кто вы вышел? Кто? Кто там был и что ну, они говорили? были? Кто не сказал? Полиция. По... Ну ты был мы с ними, ты, ты был с ними, а? Ты был с ними? Ну я бы был с ними, видел? Нет, ну видел, но. разговаривали, кто, кто больше с ними общался? Ну кто больше общался? Я общался с собой. Ну, ну, Айбон сзади. А а сзади. Ну, например. Ну, давайте так. У нас деревенское gonna... собрание. Гости, присутствуют, у нас открытое собрание, но слово имеют только члены общины. Не нет, Силу, Батюшка, если он Христос, то есть он Христос. Так, Володя был не да, не не или нет? Христос? Да. Ну вот а Володя скажи. Не, да. не надо. Ну я не на во всем, на во всех Так, я на а вопрос отвечаю, Батюшка, что приходилось отмечаться, я много не разговариваю, потому что у меня есть документ, я лежал в больнице краевой, ослабленный слух, повреждения, и вот Кузьмин Николай Георгиевич, он с сидит, ему 68 лет. И он с ними говорил. Говорил о Боге, о вещи, кто-то с ним назвал. Ну вот что другое. Ты не спасешься. То есть он свидетельствовал о Боге. Ничего не было. Ну ладно, он скажет Володе. Володя с ними общался, Володя пусть и скажет. Вот. Володя спросили, кто там был, кто. Речь шла. Ну ты Володе пусть скажет. Что ты? Володя, говори. К нам постучались в дом, я выхожу, смотрю, стоят полицейские, с ними они стоят, ну, обычно, в таком как гражданский. Они предъявили свои корочки, что мы с полицией, и один вот этот, который был бесформен, говорит, я десник". По поводу бе спиленных берез, мы, говорит, сюда приехали, которые у вас, лежат у вас на территории. Все, что с вас надо взять объяснительную, что... Все, я пошел звать Игнатьевича, а он как раз сам увидел, вышел уже с видеокамер, начал снимать. Вот. Они пока что пошли до него, двое полицейских, а один из них сказал, говорит, садись в машину, к женщине там сидит, дознаватель, как они ее назвали. Вот. И она меня спрашивала, как это происходили события эти, паспорт у меня взяла, то есть данные мои записала. Я рассказал, что, это, как пилили мы, как привезли. То есть кто пилил, я бы, я не знаю. А то, что я грузил машину, привезли, да, я в этом участвовал. Я так расскажу. Все. После этого уже они беседовали многократно. Сидя тихо, на чем там стояли. Ну, меня под роспись взяли. Мое объяснение, то, что я сказал. Роспись ставишь, я роспись поставил. А почему именно от тебя? -то? Потому что на моей территории, раз я как в свой сегодня дома это, на моей территории а лежат деньги. Нет, По общем, ворованное имущество на его территории, в его доме были, он участник этого, так это сказали, но В первую очередь после меня, потому что раз на моей территории значит, Скажи, что? откуда пошло церемония? А, они сказали, что это был анонимный источник, <звы> кто-то позвонил, нам анонимный источник, то есть я говорю, а можно узнать, кто-то говорит, нет, нельзя узнать а, а, а, Кто-то позвонил и сказал, он не сказал, а кто -то, кто -то... они не объясняли, не обязаны объясняли. Ну если местные, можно спросить наших, кто позвонил? Ну а ладно, ты, ты, ты, сейчас, ты и общался, что ты говорил? А, Значит, не тот. То, что он знал, он пошит по и сделал. Его не оповестили. 51 статья Конституции. Они а одолжили бы ему сказать, ты знаешь это? Давай показания. Он не имел права делать то, что сделал. Говорить кто, где, как, а имел право скрыть. Я не желаю на эту тему говорить, все. Статья Конституции, они его не повесили, поэтому называется отказаться от подписи» — «дезвуация». Если они еще приедут, они обязательно приедут. Ну, им уже известно. Вот анонимный источник. Я говорю, Государственная Дума приняла от анонимов ничего не принимать. Какой такой закон? Я сразу пошел в посмотрел недавно, полгода назад, закон этот претерпел большие изменения. Он был принят, потому что анонимное сообщение обошлось в 66 миллионов голов. Люди писали друг на друга, забирали, и бесследно люди исчезали. Вот как говорится, головы скупы превращались. Здесь по-другому. Посмотрели уже не политические обвинения, а какие-то другие. Если какой-то там угрожал кому-то что можно от анонима, но аноним должен, но аноним для них. Но они не будут разговаривать. Напиши, он пишет, подписывается. Но мы когда поехали, И они приехали не просто так, а их провели, где были, они заехали другим путем. Кто это делал, он за ними не едет, поезжает чуть позже. Я это все вижу. Я вижу, как близкие его стоят больше полчаса на дороге и смотрят, что с нами будет. Ну и поехали на Рыжковский пруд. Показали. Видите, мы это все делаем для того, чтобы пруды разрушены, Там надо трактор нанимать. Даже не знаю, как быть так. Разнос, огромные такие, ну, бобер, а подаши в воду вынесло. Три пруда фактически были повреждены бобрами. Мы хотели ходили в союз, они приедут, тут вроде как-то никак, это ничего не сделали. А здесь такое дело. Я почти с каждым из них немного на, наедине поговорил. Никакого секрета нет, кто это сделал. Ему дается шанс принести покаяние, или он кстати, может умереть, потому что этому человеку понравился наш устав, когда он приехал, а в уставе 28 пункт прямо говорится, смотрите, запрещается жаловать мирским властям, тут жалуется, писать жалобы, он пишет, на жителей деревни, на жителей сексотничать, сотрудничать с врагами, быть наушником, и дальше говорится, что ему под страхом анафемы от учения, его ничто не могло задержать. Почему слишком далеко? До этого было так. Человек приезжает сюда, но ну, ему что-то нравится, это жить, жил там где-то с насиженного а Нет, теперь это секта тоталитарная. Тоталитарная секта. Батюшка уже говорил с ним на эту тему. В тоталитарную секту приехал. Убрал. Я регулярно смотрю, с кем разговариваете, там, со священником с одним, где там с фарисеем якобы. Вот а то все под меня под подкоп. Но я для вас недоступен по той степени, что мы в разных категориях. Вы слышите, молодые, а я свое дело сделал. И чем больше вы нападаете, сделать пакости, тем больше я молюсь за вас. Вам никогда не сдвинуть с места эту точку. Поэтому я говорю, что здесь собрались все свои. Ну по порядку возьмите, ну что он пошел, он пошел. Ну никто же не пойдет, это кто-то был недоволен. Кто просил, чтобы пожаловаться архиерею, метрополита привели. И вывод один, чтобы меня не было из общего разговора. Хотя он не говорил, но понятно было из-за чего это было, как и поэтому они в воскресенье приехали уже заранее у них, которые тут были стилены, они не знают, что к коколкам это не относится, мы распахали это наш посев ну видите, одного больше времени вы найдете все березки все одинаковые они растут, мы берем на черенки, другие полоса, где больше, мы их используем мы использовали здесь 1250 сваль забили вы купаетесь? Рыбкой пользуйтесь. А это все труд. Вы же копейки не вложили ни в дороги, ни в пруды, Мы взяли все на себя. Я уже несколько миллионов в землю. Потеряете, когда вы уже здесь живете. Ничего не требуем взамен, кроме молитвы. Притом человек избрал такую тактику. Не занимаюсь, не имеет образования. Но его научил-то злой дух. Ты обвиняешь того, в чем тебя обвиняют. Это у Достоевского говорится. Я если привел ему, пилосиот говорит ему, пилосиот, а сам рукопьи не держал никогда. Поэтому ступить назад, скажите, а вы как придете? Никак. Просто повести что вы знали. И когда такое есть, человек не может, не то, что там в церковном совете или в деревенском совете. Это никак нельзя. И вот они поехали, у нас сколько было, и они снимали последний, допустим, столбик, средство такое, ну как коляску. А они заранее оттуда их провели на это место. Вот это что? Самые строгие законы, ну, которые действуют в 719 правил Вселенских соборов, самые страшные Григорий Некий Сарис. с врагами выдавал отлучение на 30 лет от церкви. Самое страшное. Он не понимает уже ничего. Его враг несет человека, это он плевал на это все. Веры нет никакой. Да разве вера была же такая? Я дал бумагу. Что их удержать может? 146 мест в Библии. Возраст, звание, отношения, все. Просчитали? Да, конечно, нет. Когда считать? А надо подсматривать. Кто не бывает на благовестии и не занимается проповедью, у них слишком много свободного времени. Поэтому мое дело сказать, выход один покаяние. я ничего не... А ты как будешь относиться? Я знаю, что все это отражается на детях, вот что страшно. До четвертого поколения. Это ужасно, и поэтому делать вид, что вы не знаете, я по отдельности с ними ходил и много его узнал. Они друг перед другом полиция это еще боятся сказать, но так видят, а. так ничего такого-то и нет. это наш лес, он нигде не входит, ни в реестр, нигде, мы его посеяли, я беру сколько хочу, мы строим деревню, 51 тысяча, все разрушенных, на что восстанавливать, нет денег, а мы выросли для себя. Приехали, когда они деревенские, уже ничего не могли распахать дальше, потому что уже засеяно, уже они подросли какие-то. 92 -го года, 30 лет Все Вопросы будут погромче. Березки зашли в 92 году. Значит, 30 лет этим березкам. Там было поле. Там обрабатывалось, до нас было поле обрабатывали, а там ну, какой-то год такой вышел. 91 год. Его а мы приехали, они там сеять не стали, они а ушли а, а, пары пары бронили, а тут ветер как дун, березовый все а упал на, на, упал. Другой, на, на другой год они взошли, и они не, не стали приезжать, приезжать больше. Мы пока маленькие были, туда не ходили, и сход не загоняли, потом они... Вот ну, там много сушника, они слишком близко друг к другу, и, ну, и нет простора, поэтому надо было прореживать, брали что-то. А мы это делаем для вас с собой город, еще не увозим, у меня все работают бесплатно. И это не то, что это не благодарность, это просто безумие. Тем более нарушенных устав написано под страхом анахиим. Мы анархии не сыграл. Теперь дальше поступило из, из таких источников, близких, что готовится обращение в Роспотребнадзор о том, чтобы исследовать почву потеряевки будто бы фермер за, все, почву загадил в деревню, все отравил вот, об этом, но ну, не знаю даже в каждом селении есть какое-то, называю, градообразующее предприятие без этого не может селение существовать что? дорогу прочистить, где-то что-то подвести, там это. Обязательно должно быть такое предприятие. У нас одно это предприятие, фермерское хозяйство, которое есть техника, трактора, машины можно. Ну, просто нет, смотрю, на тачки, везут там отходы какие-то, скотинки. Всегда можно это взять. Не будет этого хозяйства, допустим, ничего не будет. На нас и смотрят, будет совсем по-другому. Когда я подал заявление, Два года назад в Министерство транспорта, о том, чтобы дорогу сделали. Ну и звонит мне заместитель министра Лугачев. Фамилия. Вот дорога, понимаете, да, дорого там стоит. И все. Так у вас там и нет никого, как никого нет. У нас фермерское хозяйство. Дороги нет, не могут вовремя вывести продукцию, зерно вывести, отгрузить вовремя. Как у вас? Да, есть. Посмотрите, узнайте, что есть. Потом, да, действительно есть. У нас школы есть студенты в городе, там уезжают, приезжают. И, и каждый живет своим хозяйством, нам продукцию нужно реализовать, выезжать мы не можем. Дорога прошла, тоже прошел или что-то, мы не можем выехать. Но это другое дело, ну дорого это будет стоить, там миллионы людей, это рубли, я говорю, миллиарды. По 12 миллиардов ворует, но один миллиард возьмите у них, который 12 миллиардов-то украдут. И нам хватит на дорогу. Ну, это, знаете, это невозможно взять. Это, ну хоть половина миллиарда возьмите. Ну и на этом закончилось все. То есть, смотреть нам по-другому. Где-то что-то не нравится там, когда, да, проехал на тракторе, дорогу вроде бы попортил, но потом поправили дорогу. Так и это все. Нельзя. Берется, поле от нас находится в двух километрах. Это не наша земля. Земля соседского совхоза. Вот. Раньше, я еще в детстве помню, ее сосевали. Поле там было. Пшеницы сеяли, ну и другую продукцию. Один раз мне даже и попало за это. Я пасал лесу, проспал, они зашли в это поле. А бригадир увидел, Максим Павков был и... Я сплен, как бичом щелкнул, думал, как взрыв, я соскочил, не знаю куда бежать. А он уже вещах выгнался. И вот кто гордился, сеяли это. Но здесь они сопоз какое-то время стенахоз был, потом они оставили. Сейчас они в аренду сдают его. поднялись, там мы ягоды собирали, а теперь это что что это за община, это тот ну так ну не годится, это земля не наша, понимаете что? хозяин тот идет. Ягоды там на сотки, на две собирали, да кругом ягоды есть. А я помню, когда в детстве мы за ягодами больше ездили в Урывские околки. Там ягод больше было почему-то. Ходили туда все. Или по ту сторону линии, там еще много было не распаханного пока. Так нельзя было вчера. Так, так возмутились, что это... там засеяли поле, а мы ягоды собирали. Ну, так не годится. Потому что земля это шельхость пользования. Она не для ягод предназначена, а для сельхозпользования. То есть, то есть, вот у нас составленный план в и расчисленный квадрат. Где хоть застройку, где сельхозпользование, где какие дворы там должны ставиться. Все это у них когда было в этом в архитектурном тогда отделе, было, все у них там расписано. Я говорю, какой сельхозпользование, там солонцы ничего, ну так она обозначена. Ну надо взять анализ, это да, там нельзя ничего там его трогать нельзя, потому что плодородный почв, слой всего там может быть 5 сантиметров, а дальше солонец, соленая земля. содрали, все, на ей потом ничего не растет. Может десятилетия, то и столетия, пока этого нарастет новый срок, слой. Поэтому нельзя так это делать. Ну вот так вот. Где-то сегодня, да, поймите, что обрабатываются э, поля. Почему раньше не обрабатывалось? Раньше мы, я не помню, чтобы у нас на картошке был колорадский жук. Этого в помине никто его не знал. Какой-то бабочки тоже этого не знали. Не было этого. Но сегодня этого есть все. Разный там, рапс посели, если рапс не обработать там четыре раза, там или сколько обрабатывает, его не будет, съедят его. А он нужен. Раз. Поэтому несколько раз его обрабатывают, но яды есть разные э, сказать, силы, там. Первый, стиль, первый стиль, второй, третий, там, класс четвертый, класс опасности, есть. класс опасности, с первого по четвертый, первого по четвертый, мало ты какие, какой, ну это против растений, культурных да. растений, это третий класс опасности, он называется малоопасный. то есть это под опрыскивателем, конечно, стоять нельзя, я сам езжу там, сколько возможно в респираторе. Но через день, там через два, сколько все можно ягоды собирать, то ну, недалеко, если там есть что-либо. Тем более, если дождь прошел, то все это все уходит в землю, оно нейтрализуется. Сейчас чем дальше, тем больше препараты более современные, более безвредные. Можно сказать, что они можно сказать, что полностью безвредные. Нет, нельзя. Глаз опасности есть. То есть это химия, она вся химия, вся она какое-то влияние оказывает. То ну, есть человек, биологическое существо, него негативное влияние какое-то есть. Но у одного сильнее, у другого меньше. Это против сорняков. У него природа живыми организмами несколько разная. Ну, то есть оно быстро выходит. Через день, через два это все можно использовать. Игорь, <coughs> вот ты вот это все мог сказать на занятиях. Понимаешь, ты бы в корне подрубил вот такое вот возмущение. Понимаешь? Ты это все знаешь, я нет. А ты приди на занятия, закончилось занятие, ты скажи, знаете, вот так и так, я использую то-то, то-то. Оно вредно или не вредно. И было бы все хорошо. Я считаю, что это правильно было бы. Через сколько метров от поля положено метров? Ну не пять метров. Можно же объяснить. Поле находится, если рядом с А если у тебя Любы под боком стою я, мне прям глаза защипало. Кто там носился, я говорю, как бешеные носятся на машине, говорит, потому что они сами задыхаются. Ну. Поля там ведь можно и далеко. Ну. Ну, можно объяснить было. Да, а не но так. Но они так. Ты сегодня травишь, скажи, ребята, за ягоды не ходите два дня. Я сегодня травлю. Да я не знал, что ягода есть. Я не, не да не знать, не знал. Вы, вы видели прекрасно, что мы рвем ягоду. Мы все подорвались и куда там, глаза дожидают, но такой туман идет на нас. А там пространство, вот, со стола. Объяснить же можно? Можно. Нас везде травят. Нас везде травят. И сами травят. У Колорадо же травят, и сами травят. травят. Говорят, телята, почему дохлые телята рождаются? говорит? все это от да. Я не знаю, но ну, так говорят. Алексею, можно. дайте слово. У меня вот что-то сказать. Вот здесь речь идет о чем мы все время переводим вопрос, значит, у меня здесь мама живет, чтобы знали, да, я, так сказать, здравствую, и поэтому простое слово. Сейчас разговор вот о чем. Потеряешься, начиналось с батюшки с Игнатия технических, они хозяева. Она разрослась, теперь хозяева вы. Государство здесь никак не участвует. Я картошку полю, подхожу, у меня жуки. Скажите, я жука вот этого раздавить могу или не могу, если я хозяин, собственно, кусочку этого... Я могу траву вырывать? Государство может прийти, и сказать, на каком основании ты здесь посадил и вырываешь траву даже эту. Неправда. Подождите секунду, я договорюсь. Поэтому здесь, на участке, вот то, что мы сейчас говорим про игры, это технология, вы переводите разговор совершенно о другом. Не имеет значения, потому что здесь отвечает хозяин. Вы хозяева здесь, вы можете здесь делать все, что угодно, но государство накладывает ограничения, не резьте то, потому что можно порезать здесь все, и это прекрасно, да. Они приехали, распахали, убрали дорогу, и вытекло озеро. Что, это хорошо? Государство это сделало, ну то есть со стороны, никого не наказывали, ничто не сделали. То есть хозяева здесь вы, определяете здесь вы, резать березки или не резать. Для чего делает Игнатий вот это озеро? Для деревни для кого еще? Для вас же и делают. Это понятно? Это понятно. А о чем идет речь? А речь совершенно о другом. Ближние оказываются враги. Ближние, как говорит Библия, родные. Когда я обратился, я предполагал, что мама будет у меня против. Вроде как, она вроде светская или ничто. А тех, кто предполагал, друзья будут за, что я обратился человеком, стал православным и христианином. Оказалось наоборот. Все в окружении сказали, ты зачем это все делаешь? Амаль сказала, молодец, я даже не думал, что ты так поступишь. Я очень удивился. Поэтому плоскость разговора совершенно другая. То есть здесь есть люди, которым что-то не нравится. Но подождите, у вас есть собрание или нет? Что это, не решаются вопросы? Но если я живу, соседом, мне... Будет сосед постоянно на меня рядом, живущий, мой, с которым я общаюсь, будет на меня кляузничать или еще что-то делать. Ну как жить с таким соседом -то? Подождите, я не совсем понимаю. речь идет в плоскости духовной, нравственной Правильно поступил знать Да неправильно, потому что надо было сказать этому Володю, просто закройте, кто здесь, кто и что. И, и... он просмотрел, пошел что-то там рассказывать, и это... Игнатий Ильич был там, мне не был, он сказал, город да, прикрой, здесь есть более старшие. И тот взял, а что вы со мной разговариваете, "Чем меня в машину садите? У меня старшие есть. Идите с ними, разговаривайте, решайте эти вопросы. А я вам объясню, почему я пилю березы. Потому что вот озеро сейчас вытечет, и все, и воды не будет. А воды не будет, все, все наши поливы кончатся. Причем здесь это -то? Вы здесь живете в окружении, ну, у вас надо быть семьями, или друзья, или как? или подставлять, сейчас я пойду и буду на ощупь, что мы как в Западе живем, в Германии, или во Франции или еще в европейских государствах на... все, я заканчиваю, да, то есть я еще раз говорю, вопрос совершенно в другой плоскости это вот братья, ну как так взять и настучать, и даже просто, ну ты поговори еще раз ты березку пожалел или что, а дальше за этим ты не видишь, что будет Натуральная война идет, но это, ну, ребята, ну вы разберитесь тогда между собой-то. Плоскость совершенно другая. Правильно, Игнат поднимает этот вопрос, совершенно другой. Но он виноват в чем? Просто не закрыл человеку, который не понимает юридически неграмотность, сказал бы так, замолчи, вышел бы первый, ну не вышел первый, да, второй. Так, нельзя тоже делать. Потому что старший есть. И старший должен отвечать. Если взялся за озера, тогда это самое. Поэтому об этом речь а вопрос именно такой, в плоскости духовной и нравственной вот тогда и решаете, об этом и собрание идет вы же здесь свои родственники, все и так поступаете а то технология, игорь виноват, это все решаемо какая у меня лопата, какие граммы, не я право дергать, извините, меня клен вокруг, все засорил я его вырезать не могу, я его вырезаю, а он на завтра в 10 раз больше растет так посадите меня тогда за то, что вы семена выдергиваете, кленовые растения. Березку пожилее. Радио России проходит такое. Вроде как реклама это же. Если видел, что э, кто-то за руль садится в алкогольном обвинении, немедленно позвони. Ну, в ГАИ. Немедленно. Видел, если кто-то там нарушил, э, позвоните. Это... это Каждый день, говорят по-разному, всем кто-то, за другим. Но это ради безопасности других, чтобы пьяный сел там и кого-то нарушил. Раньше этого не было. Сейчас стало. Проходишь, все говорят об этом. Так что, прежде чем писать какое-то что-то, хотя бы, ну... Посоветовался, как сказать или что-то. это так не годится. Так а как жить-то в этом? На кто написал-то? Скажите, что-то вокруг около, и ничего не могу понять. Кто написал-то? Давайте вопрос. А что написал, вокруг около? Не написал. Я говорю, это идет только разговор. Но люди, которые это знали, сказали мне. Что... Значит, готовится запрос техно Роспотребнадзор, чтобы. Роспотребнадзор приехал в деревню и сделал исследование, насколько здесь земля отравлена, там, и как это вредно, в какой обстановке вредные люди живут. Можно все. ну а кто про бережки на, на, на, написал? Позвонили. Позвонил. Позвонили. Мы сколько два, два года назад, да, Столбики, и чистые. Да. Вся деревня была, ну кто из нас, мог? На себя, так сказать, вот этот поклёбский. Ну, вот. все деревня тут, наверное, ну, Просто, нет, так, просто, не, зовёшь, не, просто так они не приехали. что проснулись, только поедем в Приезжали они. Нерабочий. Неделю назад приезжали. двое полицейских. Подъехала мужчина с меня. А можно, игнать Тихоновича? Я говорю, а вам по какому вопросу вы? Да вот мы, значит, отъезжаем в храмы. Значит... Э -э ну, должны какие там эти предостережения С терактами там, Может теракты быть там это И, и все с Я говорю, так может быть я лучше сделаю это Я настоятель, священник правитель? Да, да вот. Ну и все, и пошли Я все им рассказываю, храм завел, храм показал Позвонил, потом Игнатий подъехал Но больше я с ними, что Вот они дали бумагу Значит, нужно... на каждый храм делается паспорт Называется паспорт, именно вот это Как это называется? Безопасность Да, паспорт безопасности Я говорю, а как это будет? Ну вот приехали кто-то, террористы к нам Какой-то приехал Что будет? Ну кнопка будет Я нажал кнопку вам Допустим Даже если хорошая погода и вы сразу немедленно выехали Вы только прибудете через полтора часа А за полтора часа У нас может, уже ни одного живых не будет здесь, и он будет уже где-нибудь километров за 50, за 70 от этого места. Этот террорист. Как? А если дороги нет, то вы вообще не доедете до нас. И что нам эта кнопка нам это поможет? Да никакой нет. Зря это деньги тратить, говорю, не надо. Вот, лучше на дорогу эти деньги очистить бы то, что было. Была полиция, да. Ну дали бумагу, предписание, я. Чтоб Взял бумагу эту, что я извещен, я расписался, я взял бумагу, что они были здесь. Это было, ну, на неделе, не знаю, там в пятницу, наверное, было, или в четверг, какой-то день, на неделю Вот было такое. Значит, заботятся о нашей безопасности, они чтобы у нас было все их мирно. Я сказал, что у нас уже чужой человек на виду, сразу мы знаем. Сказал, что было, приехал там, допустим, человек, Роман. Год прожил, мы его даже не зарегистрировали. Это единственный случай. Так как это получилось, и как он вошел в это? А потом стал сразу восставать, что это и президент незаконно у нас, и патриарх на патриарха там она антихрист, и у нас власть незаконная, и все, и регистрироваться не надо. Ну а землю-то как будешь? А земля вся Господня, все это Господь, все это вот. Пришлось позвонить, приехали, зимой было. Приехали его, посадили между собой на снегах два пенсионера, увезли и, и все, его делали. депортировали и больше не было. Вчера были нормально, все, разговаривали, все, в хорошем, прошла неделя буквально, исповедовался, присещался все, и вдруг начал такое, что... Я говорю, ты зарегистрировался? Нет, я не буду регистрироваться. Это, ну и все. Ну вот они так поговорили, что я говорю, у нас незнакомый человек, кто-то это на виду, потому что все знают друг друга. Вселенная небольшая. Боготь о Бого, просил слову, mm. что-то молчал. Можно пару слов. Mm. Я что-то сейчас Значит, здесь обсуждаем, и как бы, вот, прозвучало такое, вроде, подозрение, и речь такая, что именно кто-то из деревенских, вроде, заложил кого-то. Я, конечно, это вообще не знаю. И я думаю, это навряд ли это здесь жильцы, деревни, там сколько-то, 3-4 семьи, и кто-то будет это, да какая у меня разница, допустим, или кому-то вот какая разница, что они там делают. Но он знает, что делает. Если он там заготавливает жертвы или что где-то, а если он законно, значит не бояться нечего. А если незаконно, он должен знать, что нельзя любить там, это все-таки как государственное вроде, а не, не общественное, не вернее это, не частная собственность. Все это одно. А второе, если так вот обвинять голословно, конкретно тогда скажите, кто? Вы говорите, вот мы знаем, мы где-то, отсюда. Это ваши только догадки или что? Что это такое? Если знаете, что тут скрывается? Скажите конкретно, он, тот, он, я или кто там из нас живущих здесь? Кто? А как, говорить, это, знаете, это, это ложь, самый натуральный это, если это абсолютно нет. На каком основании? вот основание, когда вы дадите конкретно, вот если скажете, вот этот человек или мы его нас так вот из-за этого, из-за этого мы подозреваем это дело другое, а то, что врагов у Игнатия полно, это всем известно он и сам говорил, что меня много врагов, недорожелателей много, да, а вы не можете представить, что допустим если кто-то у бывших или когда-то бывших здесь и что-то конфликт был, может быть, с Игнатием и вдруг потом он вот так вот решил отомстить это все может быть, кто угодно. А у вас сразу какое-то подозрение, именно как будто именно из деревенских это сделал. Да кому это нужно, зачем это поднос? Я не знаю, мы положили, не надо. Кто бы из нас, если на кого-то там думаете, из наших родственников или кто, не знаю, а кто тут еще? Андрей, я, он Люба, Любай. Значит, ну кто тут, Глушков, ну и у, тут приезжий только, и батюшка, да, ну и барабаш, больше никого. Ну. И что подозревать если уже конкретно надо говорить, да, говорите, а так просто, кто-то, что-то, у нас, деревья, иначе надо, уже и проклятия тут пошли, и все, и вот уже и на детях отразится, а мы это не понимаем, думаете, да, что на ком отразится, и как это, действительно, клевета, это ложь, это все. Игнатий сам говорил что кто говорит ложь, тот не спасется, сколько сотни раз. И все это и мы сами прекрасно это понимаем мы знаем. И мы бого боимся, не беспокойтесь. А если конкретно говорить, вот говорите и указывайте точно. И на каком основании? Вот тогда будет дело другое. Еще поговорим. Чтобы говорить точно, нужно точно узнать. Вот. Кто не знает, да, кто да, не поэтому может... вопрос-то другом. Ты же сам сказал, что может быть кто-то из наших. Я говорю, что из наших. Это... Мы же окружение здесь, это кто-то наши. Но не имеется в виду конкретно. Вот возьмите меня, спросите, Алексей, делал ты это? Я нет, не делал. Я говорю, что это делал. Нет. Вот разрешу, и все. Разрешу. Любого сейчас спроси, и перед Богом будет просто сказано, дай мне. А разумнее будешь отвечать. Вот и все. Нет. Если этого нет, значит понятно, что со стороны. Это легко решаемо. Но не задаете вы друг другу вопросу. Давайте сейчас каждого спросим. И все. Давай. И на на, Алексей, себя <къех> Чтобы, да, срежете, бережки, <къех> на себя писали жалобу. <къех> что да, срежет и березке на себя писали, все ты гадешь. Да. Ну скажем, что Алексей, с ума сошел, вот и все. Алексей, ну, ну, ну а ты что ну, думаешь, выходишь из деревни, что кто-то что-то кто кто Я что думаю, что я просто говорю, у вас здесь семья, у вас здесь хозяева, вы вот. здесь решаете все сами. А хозяева, слушай, хозяева, хозяева, вот, в основном, мы без батюшки все равно ничего никто не делает. Во-первых, Во вот, батюшка в курсе всего. О чем речь? А то, что э, Игорь, допустим, Александр Ильич, он, допустим, э, опуляет, действительно. Если речь... да вылаз... вылаз... не об вылаз... этом. Вылаз... Не... Речь не о том, что вы нацеляли. Речь о том, что приехали именно в тот дом, где лежат такие березки. Приехали именно с определенной целью. Не просто так, они просто заехали ни к тебе, ни к, Но... ни к батюшке, если а если к то Смотри, есть ли кто-то даже... Пока они еще там. Хорошо, согласен. Откуда узнал, что пилятся? Если по первым помню, да, да, да мы все. Все все и вы сами в интернете. Может быть простая подстава. А Кто-то берут кто кто и подставляют, подставляет. И может быть, подставляет. может быть со стороны вполне а вероятно. Я предлагаю и просто спросить и спросите, не скажите, да-да, не нет, нет, другого-то у нас нет. Все вот я это не делала. Нет. Ну и все. И кончилось все. Алексей, давай спокойно будем говорить. Значит, даже говорите нет. Вот все выставляют в интернет. Вот когда э, Игнатий Степанович там владел немагом, пришли сразу власти и сказали и там или предупредили, это нельзя делать. Кто? Он же сам выставляет, все, пожалуйста. Здесь не берешь, не было А берется ну, Я ну, говорю, ну, если ну, даже, не если не может... даже кто-то из нас, Мы допустим, говорим... да, допустим то тогда это на совести его. Но так сказать, если оказаться, что это он. они сказали, что он. Абсолютно. Вот и кто-то, я там, или кто-то. Почему можно кто. его можно Он же на меня, можно его сделать? Ну, кто? Ну, ну, кто? ну и как нет. Ну так, ну Сто что, это что, да, взяли и нет, здесь, не там? Духовный духовный духовный что и да. да. а да, есть вот если видит, значит, там, Мавказа, ну, да, есть может человек хочет что-то сказать, может что -то да, рассказать. тот, кто это сделал, у него самые, так сказать, высокие порывы, он может быть, прекратить, так сказать, зло и все, он может быть, дайте объясниться, потому что когда идет какой-то суд без суда, без разговора с человеком, по делам его, и что он делает, его спросите и все, пока мы не знаем кто, да. Но предположение, это свои же, вот это удивительно. Это... Часто так и бывает, что со стороны могут и подставить еще нас. Это я вполне допускаю. Но спросить-то надо или нет. Все там верующие или нет. Ну просто к лицу взять и спросить. Ну может, что я с тобой осторожнее перейду? Ну, ну на полу, все уже понятно. Пусть скажу. Ну, ну да, да, то, то, сидел. Сидел, все. дальше. же да. будем так ну. сидеть дальше? Если нет здесь никого, закрыть. У нас собрали не просто так, нас собрали, что есть накрыли человека. Да, вы же имеете, какого-то человека конкретно же знаете, о ком речь. -то. Ты просто так тут собираешься за его собранием. Скажи, конкретно, все. Да, если вы знаете, Я видел ролик в маленьке, мне показали. Кто это выставил ролик, что? Ну и там, вот так фермеры нас травят, жители деревни. И далеко видно, что там трактор идет. А здесь кто это? А с какой целью? Давайте я скажу, да? Или что? Цель какая в вот этом выстреле? Ну, значит, это был не ролик, но вот, это, это был, была фотография. Вот, я уже с батюшкой говорил, давайте я, значит, начну. А, в, чем, в чем здесь проблема? Когда, значит, почетный гражданин перечистил там эти пункты устава. У нас есть устав такой, я батюшке говорил, там написано пункт, что деревенское собрание проводится два раза в год. Вот. То есть там написано просто, деревенское собрание проводить два раза в год. Все, там больше никаких пояснений, ничего нет. Вот. У нас его не проводится уже несколько лет. Я задаю вопрос, почему? Звонил батюшке как-то еще, говорю, давайте проведем собрание. У него испуганный голос, а зачем? Это было давно, это было давно, это было давно, это было давно, то есть у нас написан устав, я, как бы, я до сих пор за него радею, да, э, если написано, значит, его нужно исполнять, батюшка говорит, так а зачем, вопросов же нету, как нету вопросов, вот он простой вопрос, значит, э, какая претензия к Игорю Александровичу, э, все понимают, что это технология, пыление, для него что-то, разошелся, что там территория, да это все понятно, но государство накладывает определенные значит, рамки, что, например, опылять он должен не ближе 300 метров от там, жилых, даже не просто от жилых построек, а от тех мест, где люди находятся. Мы все понимаем, что по-другому сейчас нельзя хозяйство вести, нужно опылять, там удобрять, все понятно. Простое дело, ты можешь предупредить. Специально создали э, систему оповещения по всей деревне. Там, ребята, или как-то там сегодня со сталькиты до сталькиты я буду опылять. Опылять буду значит, там, гербицидами, или просто это азот там или что-то там, чтобы люди понимали. Однажды мой отец поехал на велосипеде, вечерняя прогулка была. Он не видел Игоря Александровича, что тот опыляет. Это было несколько лет назад. Пару там или тройку, не знаю. И когда он заехал, ехал по дороге, и что-то случилось, он говорит, я начал задыхаться, слезы потекли, все. И уже потом уже увидел, что, ну, а тот как, проехал, например, и где-то там разворачивается, что тот э, оп опыляет. Вот. Вопрос, а если бы мой отец бы умер, как бы, например, жил бы дальше Игорь Александрович с этим? А у него там сердце слабое там, и так далее. Да речь -то о том, что просто... Просто предупреди. Итак, завтра я значит, опыляю стальки-то до да стальки-то. Значит, Мой родственник, юрист, консультировал пчеловодов, у которых умерли пчелы, от того, что значит, фермер не предупредил. Вот абсолютно такая же ситуация. И этот пчеловод выиграл два процесса. И теперь этот фермер постоянно предупреждает. Зачем нам до этого-то доводить, что кто-то умер? Умрет ребенок или там пострадает, станет каким-то аллергиком или еще. Зачем? Мы здесь собрались в уединенном месте, у нас нету э, каких-то предприятий. Ну давайте как-то уважать друг друга. Ну мы же община, в конце концов. Я бачу, дайте хоть за, за что-то зацепиться. С полем, значит, э, с, с ягодным полем. Никаких вопросов не было бы, если бы Игорь Александрович однажды был. То есть у нас два раза в год написано в уставе, уже несколько лет этого не было. Встал бы и сказал бы. Ребята, вот там есть поле, на котором вы в прошлом году ведрами таскали ягоду, я это знаю. Но я узнал, значит, оно сельхоз назначение принадлежит совету. и его мало того, что хочет забрать там соседний соседний деревни фермер, поэтому я его хочу забрать, распахать и посадить. Да, аминь, да благослови тебя Господь, Игорь. Все, вопросов вообще бы никаких бы. Значит, случайно узнаю, узнаем там, что он распахал, естественно там. У женского населения там слезы и все там, как так, такое поле, таскали ягоды, то есть больше этого не будет. Ну понятно, это эмоции и все, но это, это огорчение людям. Как вы, мне в интернете пишут, ну вы же верующие, вот это вот сейчас, по-моему, самая смешная фраза. Мы все верующие, мы хотим Божьего благословения и поступаем так, что кто-то там огорчается как-то там. Вот ну, так, а что нельзя вот так вот собраться? Все, я говорю, да, я имею в виду тебя, Господь, делай лучше ты. Мы тебя знаем, а мы найдем в другом месте. Все, вопросов вообще никаких не было. Теперь, значит, это вот, э, вот этот человек, почетный гражданин, значит, э, сейчас говорил, естественно, не называя фамилия, как бы указывая на меня. Вот. Я еще раз хочу сказать, э, привел вот эти все его старые пластинка там и проклятие, и все. Уже два года назад он пребывает в статусе лжец-клеветник. Вот. И поэтому. Алеш, ближе, ближе к А ближе к телу, ближе к делу. Он, да, меня, он, он меня жун да, называет. Я, не, не я ближе ближе про него говорю. Про он тебя он вот. ничего не говорю. Ну, вам Бог дал разум? Он все-все что про меня сказал. Нет? Все. Послушай сам, где он про тебя сказал, что... Фамилию не называл. Ты сколько раз называл? Что он не выразил? Фамилию не называл, говорю еще раз. Ну Бог иди, дал вам иди, разум. Не, не надо здесь лукавить. Не надо здесь лукавить. Это все, да? Значит, это... еще раз говорю. Человек, который абсолютно Христа не боится, вот, если раз. это написал я, то со мной что-то случится, а он сейчас конкретно... конфеты. Про тебя никто не говорил. Ну сейчас только что претензию в мой адрес высказал. Ты только скажи, я в этом не виноват, я в этом не виноват, этом не виноват. Этом не виноват. и, э, значит, за то, что вот он на меня кляузничит, то есть говорит, говорит кл кл клеветник, а? Он только что сейчас, э, не надо лукавить, все-все, все подробности, ролики, что я какому-то священнику, да, я езжу головину голове, ну, пускай сейчас задаст вопрос, почему он не его приглашает меня, да, и, и я говорю фразы, э, не называя фамилии, а говорю, например, мне интересно, вот 40 лет человек учит, а правильно ли он это учит, и в чем это плохо, он говорит, что я это написал, а я это не писал, как тебе Дух Святой не открыл, что это я не написал? Понимаешь, у тебя даже этого нету, ни страха, ничего нету. И тебя Бог накажет, если это не я написал. Вот. А ты такой трусливый, так ты подойди ко мне, спроси, скажи, слушай, это ты писал, нет? Ты не подойдешь, не скажешь, понимаешь? И ты будешь из-под угла все что-то там писать, кого-то. Ну, это что собрание собрал, слава Богу, мы уже давно не собирали. Спаси Христос. Вот. Потому что нужно общаться. Если будем общаться, у нас не будет вопросов. Сейчас а просто... только на собрание общаться. А? а почему мы можем с тобой просто общаться? Нет, можно. Мы не собрание, мы все спать, вместе собрались. Что? У нас есть общественные вопросы, да, понимаете? Общественные вопросы такие. Вот, общественные мы вопросы. И когда человек все выставляет в интернет и даже не выставляли, как они пилили, но он говорит и он и потом претензию кому-то. Ребят, вы в каком веке то живете? Сначала сами все выставляют, а потом говорят, кто-то на них написал. Да у тебя уйма тех людей, и которых не ты написал. Что... Позвонили, ну такая разница, раз ну позвонили, это позвонили, позвонили. Это сейчас сделать несложно. И тут куча людей были, которые уехали отсюда обижены именно от него. Так, да вообще несложно написать или позвонить, что он там делает. Раньше, раньше он, когда еще у него не было камеры, он все занавесочки занавешивал, еду в поезде, имена всем поменяет, все у него было скрыто, все. А сейчас вдруг что-то изменилось, и у него все на показ, все, ну, пожалуйста, хлебайте, вам же это нравится, показывайте дальше. Раньше была такая привычка, когда кто-то приезжает, батюшка Игнат Тихонович, вводили все в школу показывать, а что тут показывать-то? И потом в один момент, раз прокуратура увидела, пришла, э, тоже они по своей доброте душевной, и все, прокуратура сразу, опаньки, почему тут трава же, Да у нас много минусов здесь, которые, ну, мы не можем сделать там, денег нет, еще что-то. Показывать, зачем, кому показывать, с какой целью. Все, потом раз, вроде попритихли, вроде, ну, там, слава Богу, как-то отписались. Ну, в общем так, назовите человека, кто этот обряд ну, Раз вы знаете, вы говорите, назовите. Мы делали, что они не, не дали на школу, на храм, там, власти, ни одного рубля не дали. Мы делали сам, я, я говорю, покажу, говорю, мы делали, что могли, вот это то мы сделали. Но вы же знаете, так, в какое могли, время мы живем. Делали. Вы же знаете, что тут куча нарушений? Не знали? Знали. Ну знали. все, ну все. Знали. Но все. это на, куча на, нарушений, деле. сравнивая с элитной школой в Барнауле. Дядь, да законы как есть. Нет. Причем здесь элитная школа? А, есть законы. Вы живете в Российской Федерации, если что. В Российской Федерации. Да. Что? Ну и что из этого было? Ничего. Посмотрели. Дальше пошло. Было построено. Прошло 25 лет. Как это мы сделали уже все. Ну и Работаем, служим, молимся, учимся никто. И вдруг дошло, а в какой школе учимся, учат Учим. где? Там, а кто на здании? Оказалось, что здания-то нет. Пришлось теперь регистрировать. А регистрировать так было, что как регистрировать его? У меня была одна бумажка. Когда я просил эти стены, были только стены, полуразрушенные стены. Я говорю, Василий Федорович, представитель совета, напишите какую-нибудь бумажку, чтобы дать. Да бери, она это заброшен, нет. Ну напишите. Он написал, что все депутаты Сельского совета на сессии такой-то постановила передать каркас бывшего колхозного клуба в личную собственность Латвила Тихоновичу. И печать поставил. Я тогда, когда это вот он мне меня сокрыл, подал. Тогда его давай оформлять. Оформили теперь это. Оформили, теперь я это здание сдаю в аренду в школе. Они арендуют это здание. Это лично моя собственность. Получилось, что моя собственность это. Понимаешь, как это? Поэтому показываем. Вот мы делали, что из чего Стены были разрушены. Мы вот это сделали. Могли сделать. Могли сделать это. Понимаешь, как это? Нужно ценить. Вот а вот показывают зачем. Так того и показывают. Но мы из ничего, мы собирали по одному стулу, по одной партии, ездили люди, везде, где можно было, по любым, по любым школам все собирали. какую где колбаны, собрать им книги какие где-то. Но я даже Атос с Америки а, Атос привез. Компьютер тоже с Америки, первый компьютер с Америки привез. Но сейчас он уже покойный, сейчас лучше станет. Все собирали это. Поэтому мы не то что хвали, хвалились, а показывали, что мы из ничего сделали это. Поэтому те требования, которые предъявляются где-то там, они не могут к нам быть, и нам шли, и ничего, не запретили, ни разу не закрыли, Видеть только так, пожарник-то, ну там это вот у вас нормально, да нормально я делаю. ну ладно, все. Так потихоньку ну, было. Сказали отписаться, то есть чтобы вы понимали, что мы живем в этой реальности, не ваши, там, в вашей, там, Мы назад. в этой реальности, мы, мы живем мы в России. Обучение очень сейчас у нас. У нас мы, вы за обучение, это сейчас не знаете, у нас не обучение не ручное, поэтому... И все у нас по-российски. Дороги у нас российские, сказал, да. какие дороги? У нас русские дороги. А какие? Ну русские дороги. Хотите, приехать, и посмотрите. Просто если было бы как раньше, никто бы не приехал. Вот. А сейчас все поменялось, и обучение у нас сейчас не очень, еще раз говорю, вы же не знаете всех тонкостей, что после этого потом, ну, как бы, что сейчас все, изменение идет. Поэтому, ну нас Да не об этом речь. О том, что раньше. Ну, ладно, что объяснять, потом объяснять время Сейчас мере, все по-другому. Ну вот Улена Антонович просит. Давайте то, что ну, по то, поводу спасибо. чего собрания, значит вы. А вот собрание, действительно он правильно сказал, а уже да. два года, примерно два, да. Собрания не было. Скорее всего, вот, как вот Романов или как Рома уехал. Который... Малыш. Вот. Малыш, да? Ага. Вот, и и все. Больше не было. А почему бы нет? Что не было вопросов? Братья, мы а каждое воскресенье собираемся. Каждое воскресенье собираемся. Вы понимаете, что такое собрание и просто собрались на, вот, на занятия? Пришли на занятия, мы после занятия. Давайте войдем за собрание. За Провели за сейчас за А вы почему Подождите. не были инициатором? Подожди, есть совет. Вы сейчас кому это говорите? Давайте проведем. Ну, тебе это, ты, надо, ты... Не, ты, не, не, ты не посудил. Посудил. Давайте сегодня после, забрания, после И... занятий проведем собрание. Я вам предложил, вы что сказали? Испуганно сказали, а зачем? Ну, мне было надо значит. Ну как нет? Я, Я не понять, нет, нет. у нас в уставе написано, Алеша. он сейчас написал пункт устава, что мы их нарушаем. Так у нас еще нарушается? Ну, грешность, прости, что... Нет, было. подожди, Давайте можно просто этом два приезжать. раза собирать, даже три раза можно собирать. Не напишите думать, три раза. Не три раза не напишите. Говорят, занятия там сидели, люди уже... Вопросы, которые возникают у нас, ответить, возникают именно посетить. от того, что мы не общаемся. Какое мы быть Собрание надо отдельное. Причем? Собрание частное только от Совета Деревны. Кто? У нас есть четыре человека, которые избраны в Деревне. Значит, и надо... Все. Они в основном как бы обсуждают, потом делают предложение и ставят в известность всех жителей деревни. Вот дело другое, вот это собрание, а это не собрание. Это давай как, по налету все или где-нибудь это, дайте не собрание. Вот. А потом здесь собрание только именно те, которые жильцы, они имеют право голоса. Так, а у нас сегодня будет... собрание только то, чтобы на помощь. Чтобы не Друг на друга, говорится, не клявозничать, а прежде скажи, что я неправильно это ну, Надо, во-первых, сначала сказать, зачем это лишние слова, кляузны, там доносить, ну, когда ну, этого, если нет, зачем? зачем? Вот и все. Не надо этого даже говорить, это уже ложь. К чему ваш брат ну, минуты не говорит? На кого, на кого ложь? Ну как ты говоришь, вот не знаю на кого. Ну вот. на, кого? А на вы, а вы Не на надо, надо. Да. говорить Каждый себе судья, все. Это судья, нет, это нет, понятно, нет, это судья, нет, нет, да? Не тогда надо, делайте себя... ну, не надо тогда что? говорить конкретно, Если -то совесть где... кого увлечить, Бог, Бог то он должен себя сказать, себя не по совести, да. По совести, да. конечно, я согласен. Разве я против, вот именно совести, прежде всего, голос Божий. А если ты не имеешь вот а это совести, бессовестного, у тебя никакого и веры нет, и никакого вообще. Ты не христианин вообще. Папа, подожди, я просто. Поэтому... К чему этот человек сейчас минут пять или семь рассказывал о чем-то? К чему? Что? К чему вот этот человек сейчас минут пять или семь рассказывал? Какой человек? А вот он сидит. Где? Это... Нет, он почетный гражданин. Давай. Наша деревни. Леша, у тебя. Совсем что-то поехало или что? Нет, нет, это хамство проявляющее. Он написал, что он почетный гражданин, я сейчас что нарушил? Тебе пользы от этого не будет, запомнил. Ты не знаешь, что он А запомнил. если он почетный, надо относиться ты почетно. Ты внук, можно сказать, его по возрасту, и ты, не надо хамить. Я, вот я это сейчас, это сейчас я захамил. Во-первых. Хорошо, борься Ему не надо... А ему, вот почетному гражданину, как он выразился, можно хамить другим? Это где сказано? Отец не в одной Отец сын. Слушай, Володя, отец сыну никогда не Хамид. А хамит сын отцы? А не всегда. Всегда. Нет, не всегда. А почему Я хам? Знаю, есть... Нет, подожди. Сейчас... Хам от чего хамся? Ну придет? что? что? Ну это хам, а что мы готовы отца своего? Ну хорошо. Вот а мы конкретно а говорим о человеке об этом. Вот. Говорите о мне. Ну, это, вот этот человек, человек, вот этот человек, какой этот, этот человек. Почему да. он даже не называют? Почему он не Существует называет мою фамилию? Ты что? Почему он не называет мою фамилию? Мою фамилию? Да, все вокруг, да около. А да, зачем ты да, назови? А зачем тебе он называет будет твою фамилию? А зачем я буду он его да. называть? Ну я его, То, я не, его же методом ты, он не, как, не, все не, про я, меня не, рассказал и. А, а я почему по другому должен это должен быть? Знаешь, почему сразу хам? Алеш, ну было так, что однажды один мой прихожанин, я проповедь сказал, а он выходит, а вы зачем мою про разгласили всем? Я знаю, я, я слышал это. Я, да, я нет, ничего нет. не говорю. Но все догадались, и, что это я. Угу. Ну, и Батюшка, ну, что, детям хотел а я с отцом Владимиром ну, я, разговаривал. Я, я это, это только все... хотел, хотел сказать, никто это не обоис. На 40 лет моложе и так хамить. Вот что я хотел сказать. Что это там? Как хамить? Как, как а хамить? хамить? Как? Как так, хамить? Это Илексей? человек Илексей? почетный ворожный. Алексей, каждое утро за тебя молится, Игнатий Тик. Каждое Никак, утро за тебя молитва. Мы гонимся, мы здесь гости. Мы с Молится тоже так же. Дай мне всем разума. Дай, чтобы поступать по воле Божьей, по Западному. Чтобы все. Почему же тогда сами так себе не применяют люди? Молится, а Бог услышит ли, если ты просто говоришь голословно, а сам не исполняешь ничего. И ты, батюшка, говоришь тоже, там примеры приводишь. Да, все мы эти знаем примеры. И больше даже можно знать. Но когда он э, оскорбляет человека, от малого до великого, не считаясь ни с чем, ни с возрастом, ни с положением, ничего. А, он, а что ему можно? Где в Писании написано, что, или допущение, что он мог. Стоп, я не перебивал. Ну, ну подожди. Пачка, подожди. подожди. Что не будет? Ну он, да, он делает. Э, тебя это как может сказать? Как? меня. Нет, ну ты сейчас, сейчас, не следую, садишь. Садишь. сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, все. Для тебя это никак. Да я Это не может быть. Это на нем останется. Тебя это не касается. Да я понимаю. Ну, ну, ты ну ты ты так же и он помогает. Да. да вы не говорите ни, ни, ни о чем. Это на нем останется, кто виноват. Зачем? тоже так же. Тоже так же. Почему так себе это не применяете? Вот в чем дело-то. Если ты говоришь, если ты проповедуешь, призываешь, то ты должен образец. Говорит, говорить можно что угодно. Григорий Богослов говорит, слово можно э, опровергнуть словом. А чем ты докажешь жизнь? Жизнь, поведение твое, отношение к людям. Все ты сам выставляешь на это. И, мы, и многие говорят, да, грубый человек, жестокий и лживый. Вот, вот как хотите это не то что, а мы это уже знаем и потом ты говоришь, как это тебя касается сколько он жил наш адрес, в мой лично это самое, ну он неверующий, он командир он топтался на костях Александра Ивановича он вообще, потом вот что попало, говорил о заборе говорит, там они меня хотят оставить". кто, они враги зачем ну, это говорить? стоп ты остановись. Подожди, я не, не слышу. Подожди, я тебя не спрашиваю. Давай, что ж это ну, такое, остановись. Ну, что ты там... Ну, это не касается, это Дево, я вот выскажу. Если... Что... Сядь. И молчи. Помолчи, пожалуйста. Помолчи. Помолчи пока. Ну, дай мне слово сказать. Вот ну, ты говоришь слово. Помолчи, давай. Помолчи, давай. Помолчи пока. Ну, давай. Помолчи, давай. Помолчи, давай. Помолчи, давай. Помолчи, давай. Помолчи, давай. Помолчи, давай. Помолчи, давай. Помолчи, Алексей, это, это не прерывно, и... вот если бы он не поднимал эти вопросы, никто бы даже, и сами, и никто бы даже слова не сказал, зачем он-то поднимает? Почему мы его-то почетно почетный что он сделал почетный? Сами это самое, да иди, хоть тебя все равно здесь базар. Почему а пустое говорите? Пустое? Да. Ну для тебя может пустое, а для меня не пустое, потому так, что, вот, что я вижу... Какое там, что делать? Ну что такое? Что такое? Что такое? О каком? Ну, он понимает? такой, такой, такой. Даже он должен быть такой, как, как он? Каждый, я? Каждый, как ты? Полезный, каждый должен о себе, о себе, ну, себе о себе внутрь да, своего Я, нет. и сказать враг во мне, а не, а не искать врагов. Алигнатий Тимонович говорит, там враги, там это самое. Зачем это говорить? Ты ему-то скажи, зачем это говорить? Ну? Вот ты бы не сказал, вот почему-то ты вот это не, не говоришь. А других можно... Ну как ты не поймешь, что Ну ты говори на меня хоть что угодно, если меня это не касается. Я за ним могу лесаться, я тебе не говорю. Зачем я буду тебе говорить, если тебя это не касается? Меня это не касается. Я не говоришь ничего. Ну, такого, чтобы Ну, если ты видел, он говорит, а у тебя этого нет, что ты так раздражаешь? Это нет ничего, мимо про него говоришь. Значит, тебя не отвергся от себя, этот... Она твоя, я, она не существует. Значит, да кому-то можно, а получается, запрет да, не для всех, а кому-то это нельзя. Нельзя ничего. А разве это запрет не всех касается? Всех абсолютно. И священников также сколько погибают, если это потому, что не учат народ как надо. И получают. А что сейчас и священник говорит? Давайте еще поговорим. А что? Ну, Игнатий не знает говорит и всех. Для него никто не повторит это. Он вот говорит, говорит... Мы все. Почему я его слушаю? должен слушать? У него свое мнение. Но есть транжир между ребенком и отцом. Конечно, есть. Вот есть. есть. Отец может взять и выдрать его по своему желанию. Хорошо, а он-то мне кто отец? Вот том-то все и дело, да, что, не все. Все. Давайте. что не видим ранжиров. Что не видим ранжиров, не понимаем все. разницы все. между взрослым, ребенком и Слушай, отцом. А вы, значит, если ребенка, можно его набить, ну. можно как угодно выливать глаза.